Жители Украины получат 300 гривен, Кыргызстана – 1050 сом, Казахстана – 5000 тенге. Для Беларуси денежный приз составит 30 белорусских рублей, для Молдовы – 300 лей, ну а если вы из Европы, то получите 18 евро в подарок. Как получить деньги на первую покупку? Выполняйте простые условия. Первое. Зарегистрируйтесь на проекте «Фаберлик Онлайн» до 7 апреля и получите на свой регистрационный номер денежный приз. Второе. До 7 апреля, то есть до конца текущего каталога, оформите свой первый заказ на сумму от 2000 рублей. Это 600 гривен для Украины, 3150 сомов для Кыргызстана, 10 тысяч тенге для Казахстана, 600 лей для Молдовы, 35 евро 99 центов для жителей Европы или 60 белорусских рублей. Денежный пресс минусуется от этого заказа автоматически. Да, и еще 15% от общей суммы вернется на ваш счет. В виде кэшбэка. Кстати, уже в следующем каталоге, начиная с 8 апреля, ваш кэшбэк повысится до 20%. процентов. Ну а если вы будете делать минимальные заказы от 6 каталогов подряд, то обратно на ваш счет Фуберлик будет возвращать уже 26% процентов максимальный кэшбэк. Его уже могут получить и те, кому не хочется ждать целых 6 каталогов. Сделайте заказ от 6000 рублей и получайте максимальный кэшбэк 26% процентов сразу в следующем каталоге. В валютах других стран эта сумма составит 2400 гривен,